В этом видео мы поговорим о том, как раскручиваться в YouTube абсолютно бесплатно. При этом, неважно, какие у вас каналы авторские или серые, абсолютно не имеет никакого значения. Я покажу и расскажу про сервисы, которые использую сам и которые помогают мне активно расти на YouTube и абсолютно бесплатно, без каких-либо вложений. Итак, начнем. Так, друзья, о чем мы сегодня поговорим? Мы выберем стратегию продвижения, возьмем инструмент для продвижения и научимся по... Пользоваться техниками, абсолютно неважно какая у вас тематика вашего канала, будь это стримы или будь это какое-то продвижение товаров или возможно что-то связанное с тренингами, в общем это не имеет абсолютно никакого значения, в принципе есть два очень сильных направления по поводу продвижения в YouTube это попасть в топ либо в похожие видео. Так вот, друзья, на сегодняшний день продвигаться в топ ютуба нет никакого смысла, нужно продвигаться в похожих видео. Я был на закрытом тренинге ютуба, где нам показывали и нас обучали, что в принципе в топе нет смысла находиться, почему? Потому что поток идет холодный и даже среднее удержание аудитории в топе намного меньше, чем в похожих видео. Потому что когда человек приходит с похожих видео он уже подогретый, у него уже есть интерес и он видео ваше смотрит дольше. А на YouTube в принципе самое главное не количество просмотров а время удержания аудитории и время просмотров. И именно от этого будет дальше зависеть будет ли вас YouTube сам продвигать. Поэтому очень важно, чтобы 50% трафика на вашем канале приходило с похожих видео, а не стопа. Поэтому не нужно пытаться попасть в топ. Это просто бессмыслица. Так, со стратегией мы уже определились продвижением, а теперь нам нужен инструмент. И в сегодняшнем обзоре я вам покажу инструмент, который называется VidIQ. Он абсолютно бесплатный и абсолютно незаменимый. Их на самом деле два. Когда ведете Vid. IQ, то вы вот тут несколько приложений вам нужно непосредственно именно расширение и вот это. После того как вы установили приложение и зарегистрировались в нем. Теперь когда вы будете открывать какое-либо видео у вас сбоку будет появляться вот такая табличка с общими данными и будут появляться теги, то есть вы сможете легко посмотреть у какого видео какие теги, на каком месте данное видео по определенному тегу и сможете легко скопировать просто нажать на вот этот значок скрепки. Когда вы нажали на него все теги вы скопировали. Теперь вкратце о вот этом меню окошечке. Значит первый вид IQ score. То есть это общий рейтинг видео. Самое максимальное это 100%. Вот данное видео например у меня получило 32% оценку. Вот этот параметр второй он значит сколько примерно просмотров вы набираете в час. Вот это видео у меня набирает примерно в час 5 и 8 просмотров. Так, тут у нас написано сколько человек поделилось этим видео в ютюбе, тут написано сколько человек подписались именно с этого видео на наш канал. Например, вот с этого видео мне пришло 22 подписчика и 22 человека поделились этим видео в ютюбе. Дальше мы видим сколько лайков нам поставили 35, ну а тут 36 потому что один лайк я сам себе поставил. Видим дальше дизлайков сколько у нас стоит. Сколько человек поделились этим видео в Google плюс. Данное видео поделились 62 раза. Сколько человек поделилось в лайк like Ин. Ну вот один человек поделился в Лайкед like Ин. Если например никто бы не поделился в данной социальной сети, то этого бы параметр просто не было. Очень важен вот этот вот параметр процента, он должен быть от 2% и выше. Если этот параметр ниже 2%, то с вашим видео что-то не так и нужно посмотреть и разобраться что вы вообще делаете. Тут дальше написано сколько видео это нам принесло денег. Но на самом деле это не всегда точный показатель. Иногда он показывает меньше иногда он показывает больше. И тут мы видим к какой партнерке подключен человек. Ну например у меня никакой партнерки нет. Я работаю с YouTube напрямую. Поэтому у меня написано но. Так ну вот это все основные параметры которые вам пока в начале необходимо знать. На самом деле параметров очень много. Например у меня сейчас уже не бесплатно версии, у меня максимально платная версия, которая стоит там в месяц 150 долларов, вот и у меня есть дополнительные параметры, которые я могу посмотреть, но они вам не нужны сейчас абсолютно в начале никак. Самое главное это вот эта табличка, которая у вас также будет, по которой вы сможете в общем понимать картину, что происходит с вашим видео, либо с видео конкурентом. Также важно то, что вы сможете просматривать хэштеги и легко их копировать у конкурентов. На странице поиска у IQ также есть плагин. Давайте с ним тоже разберемся. Вот например я ввел ключ продвижения на YouTube и вот мы видим справа таблицу, которая появилась, что она показывает Walloon это насколько популярный данный запрос. То есть ну, в данное время цифра 25, максимум это 100. Второй же параметр значит насколько этот запрос конкурентный. И значит внизу мы видим общую оценку данного ключевого запроса. Но вообще если вы все-таки решите продвигаться не через похожие видео автоп, то имейте в виду, что данный параметр желателен от 80-90% и выше. То есть если данный параметр будет 80 либо 90, то тогда вы скорее всего выйдете в топ по этому ключу. Если ниже, то очень тяжело вам будет продвигаться тем более с нуля. Другое же дело если допустим у вас есть уже большое количество подписчиков ну скажем 100 тысяч, Тогда вам уже в принципе можно продвигаться спокойно по ключу когда у него оценка и 50 и 60. Но я напоминаю что про топ мы сегодня не говорим потому что это все уже устарело. Сейчас выгодно двигаться в похожих видео. Дальше мы видим топ креатора кто по такому хэштегу вообще лидирует. Также нам благин выдает какие-то ключи с подсказками, которые используют с ключом продвижения на YouTube. Но имейте в виду, у меня платная версия поэтому у меня ключей много у вас будет три ключа. Но на самом деле три ключа более чем достаточно. Дальше мы также видим что тут есть теги. И мы можем снова их скопировать нажав просто на вот эту кнопочку скрепки. А также можем скопировать эти теги нажав на вот эту скрепку. Так важный момент для того чтобы вообще продвигаться нужно конечно брать популярные темы и именно популярные не на Гугле и не на Яндексе, а именно популярные на Ютубе. Про Google и про Яндекс вообще пока забудьте. Мы ориентируемся только на Ютуб. После этого нужно правильно оптимизировать видео и делаем оценку конкурентов. Итак, а давайте теперь все покажу подробнее. Сначала в браузере мы переходим в режим инкогнито. Чтобы перейти в режим инкогнито зайдите в настройки в Chrome. После этого когда зашли в браузер на YouTube, вбивайте интересующую вас тему и смотрите как можно короче теги и которые популярны. То есть мы начинаем вводить запрос. Ну например, когда я снимал этот ролик, я как подбирал себе теги. Ну я думаю так, у меня есть э, соображение слова продвижение и YouTube. И я начал набирать YouTube. И первое, что вот ищу, да? YouTube, ютубер. Мне это ничего не подходит. Значит я продолжаю набирать дальше. Я думаю продвижение. Ага. Высвечивается YouTube продвижение, то есть, соответственно, люди это ищут. Я нажимаю и копирую этот тег себе. После этого дальше смотрю. Вбиваю YouTube на латыни и также пробую набрать продвижение. Тоже же вылазит? Смотрим YouTube продвижение, значит тоже берем себе этот ключ больше нам здесь ничего не подходит. Следующее думаю как еще люди могут вводить данные поисковый ключ. Вбиваю только слово как и сразу выходит ключ как раскрутить ролик на YouTube. Мне в принципе это тоже подходит. Все отдельные ключи мы копируем куда-либо. Ну например я вот пользуюсь заметкой. После того как вы скопировали определенные ключи то нужно придумать из них одно какое-либо то название. В названии нужно использовать ключевые слова. Ну и первый ключ который сразу объясняет зрителям о чем мой видеоролик раскрутка канала YouTube. Смотрите этот ключ очень интересный. Почему? Потому что у меня был ключ раскрутка канала YouTube и раскрутка канала и раскрутка YouTube. То есть в этом одном ключе сразу вот эти все три ключа вмещаются. То есть они видите раскрутка есть слово и здесь и здесь и здесь. Канал есть и здесь и здесь тоже и YouTube есть и здесь и здесь. Поэтому когда я размещаю этот один ключ он сразу в себя включает три. Плюс я добавил слово бесплатно потому что я рассказываю о бесплатных методах и к тому же слово бесплатно очень популярно. Дальше я добавил 2016 потому что сейчас 2016 год и также 2016 очень популярно по ключевым словам. После этого я вставил следующий ключ продвижения YouTube канала и вставил третий ключ раскрутка видео на YouTube. Вот так вот из ключевых слов собралось мое название видео. Когда мы набрали 5-10 ключевых тегов этого достаточно. Мы делаем название и после этого нам нужны ключевые запросы которые очень популярны, с помощью которых мы будем показываться в похожих видео. Как собрать эти ключи. А очень просто, друзья, когда вы собрали свои топы ключей, то вы вбиваете их в поиск YouTube и те люди, которые выходят на первом месте, вы заходите к ним и открываете их не видео и берете часть их тегов, не все друзья. Например имя автора ролика, который на первом месте тоже также можно взять и засунуть в теги. Это также повысит вероятность показа нашего видео в похожих у него. А теперь давайте я вам все покажу на примере. Вот на примере моего существующего ролика. Сюда я вбиваю название. Название максимум может быть 100 символов. Если оно слишком длинное, то его не всегда видно пользователям. Но я же все-таки использую стратегию длинных названий. Почему? Потому что в них может вместиться больше ключей. Но даже если я использую длинные названия, то в самом начале, которое будет точно видно, я четко показываю смысл и содержание моего видеоролика. Дальше идет у нас описание. В начале описание 2-3 предложения. Должно быть об данном видео. После этого можно продублировать, скопировать и вставить сюда после описания вкратце своего видео название своего видео. Но в описании вы должны понимать, что также должны использоваться ключевые слова, которые вы использовали в названии ролика. После этого, вкратце, во второй части описания, вы объясняете о чем ваш канал для того, чтобы заинтересовать человека, который просмотрел ваш ролик, подписаться на ваш канал. И после этого в третьей части мы даем различные ссылки и даем призыв к действию, например, подписаться на наш канал, оставить лайк, поделиться этим видео с друзьями в YouTube или других соцсетях. После этого идут теги. Теги делятся на две части. Первая часть это точные теги, как раз которые мы подбирали в поиске на YouTube, и вторая часть это общие теги, которые популярны либо содержат имена каких-то людей, которые выходят по этим ключам на первых позициях поиска YouTube. И что касается самих тегов тут максимум 500 символов. Я всегда использую полный максимум сколько могу. И таким образом получается что вы будете иногда вылазить по поиску и потихонечку по нему двигаться, а также вы будете часто показываться в похожих видео. И это будет очень хорошо вас продвигать. Друзья с вами был Артур Роуз. На своем канале я рассказываю о том как зарабатывать деньги, как раскрутиться в YouTube, как раскрутиться в инстаграме. Снимаю различные лайфхаки и просто веселые и полезные видеоролики. Поэтому обязательно подписывайся на мой канал, жми на эту красную кнопочку подписаться прямо сейчас, чтобы быть всегда в курсе и ничего не пропустить. А также представляю твоему вниманию два моих последних видеоролика, как раскрутиться в инстаграме так же быстро и так же мощно как Deadpool, и как зарабатывать деньги от 100 тысяч рублей в месяц. Для того чтобы посмотреть данные видеоролики просто кликни по ним. Если видео тебе понравилось, то ставь лайки, а также Рассказывай и делись данным видеороликом в YouTube и социальных сетях со своими друзьями. Для того, чтобы поделиться данным видео, просто нажми кнопочку под этим видео «Поделиться» и выбери любой удобный для тебя метод. Спасибо тебе за просмотр моего видео до конца. До встречи в следующих видео уроках. Пока-пока.